Здравствуйте! Рад вас вновь приветствовать на нашем YouTube-канале Постригун. Также у нас есть группа ВКонтакте Enotpastrigun. Не забывайте туда заходить. Есть замечательный магазин, где в подробностях расписаны характеристики этих машинок. И сегодня мы с вами обсудим давний вопрос. Вот есть две машинки. Выглядят очень похоже. Отличия вроде бы только в цвете. Давайте заглянем внутрь, есть ли различия. Это Moser Max 45 и Wall КМ-2 спит. В чем разница? На самом деле обе эти машинки это мозор. Вол не производит сам никаких машинок для стрижки животных. Когда-то давным-давно у них были свои вялые потуги, но они их не осилились, слились и в итоге предпочли просто выкупить с потрохами фирму Moser. И теперь все машинки серии КМ, если их разобрать, то внутри там будут повсюду надписи Moser. И более того, вы видите здесь у нас внизу надпись German Engineered э, спроектирована в Германии. Но... Более того, для меня это удивительно, но вот сейчас здесь появилась надпись Made in Germany, то есть сделан в Германии. Раньше машинки Волка М2 собирались в Венгрии. Но вот конкретно этот образец собирается в Германии. Машинки Мозер профессиональной линейки, неважно для людей или для животных, всегда собирались только в Германии. Но вот КМ-овские машинки, они... Собирались в Венгрии Большей частью И изредка в США Те же самые КМ Кордлис Там часть собиралась в США Ну вот Переместили производство в Германию Какая-то оптимизация у них там идет Хорошо, давайте Вкратце о цене Стоят машинки практически одинаково Как правило, Мозер mac 45 Чуточку дороже, чем Спидка КМ-2 Скорее всего, из-за комплектации В комплекте у Мозер МАКС. Всегда идут, ну не всегда, в последние годы идут насадки. Здесь идет две насадки, не знаю насколько вам хорошо видно размер, размер у них 10 и 16 миллиметров. Качественные насадки с металлическими, након... с металлическими зубцами и с металлической защелкой. Очень удобный, то есть вместо ножей больших размеров вполне можно использовать насадки. Вот они у Мозера есть. Да, у Валовской машинки КМ в комплекте только машинка с ножом. Так, вот у нас Мозер. Вот у нас Волк М2. Итак, Вот у нас две машинки. Отличие визуально, конечно же, бросается в глаза этот цвет. Шнур у них одинаковый, длина 3 метра. Не удивлюсь, что есть шнуры с одного и того же завода. Собственно, почему бы и нет. Корпуса, скорее всего, тоже делаются на одном и том же заводе. Э -э маркировка. Ну, вот вам маркировка машинок. Да, 1245, Type, type 1247. Мощность 45 Вт. Обе сделаны в Германии. Корпуса, сами видите, форма одинаковая. Возможно, волл самую чуточку потоньше. Видите, здесь вот перешеек Волл а немножко заузил корпус, чтобы хват был более удобный. Да, Действительно, машинка Волл в этом месте потоньше. Да. А здесь американцы видимо попросили своих немецких коллег, чтобы они доработали. И корпус сделали в этом месте потоньше для более удобного охвата. Все-таки большинство пользователей этих машинок женщины, девушки. Соответственно, рука небольшого размера и э, эту машинку, на мой взгляд, субъективно держать немножко удобнее. Ножи здесь отличается, Понятное дело, на Мозере стоит нож Мозер. На Волл непонятное дело, но стоит нож Волл. На ряд своих машинок Wall ставит Мозеровские ножи. Но это касается машинок аккумуляторных, которые грумеры скорее назовут триммерами. Да, это там Хромада, Бравура, Фигура. На них ставятся ножи от Мозер. Быстросъемные. Так называемая серия Magic Blade. Ее называют Мозор, а вол называют 5 в одном ножи. У них там встроенный переключатель длины среза. Но при этом вол их перемаркирует, то есть их также выполняют на заводах Мозор, но пишут надпись на них Вол. Ну, свои заморочки у них. Ладно, в комплекте с волом идет нож номер 10, 1,8 мм, в комплекте с Мозором идет нож номер 30, 1 мм. На мой взгляд, отличие незначимое, хотя наверняка у грумеров есть свои предпочтения. Для котиков, наверное, больше подходит нож 1,8 мм, но опять же там я не разбираюсь. Сразу скажу, в стандартах стрижки, что там кому положено. Поэтому вот грумеры можете писать в комментариях, какой нож все-таки предпочтительнее для вашей работы и какая у вас специфика работы, какие породы. Да, или там котики или собачки мне это было бы интересно знать чтобы в дальнейшем наш магазин мог советовать своим покупателям что же взять в том или ином случае хорошо, давайте в кадре появится еще вот такая вот штука называется она отвертка да, и давайте мы вскроем две эти замечательные машинки которые снаружи отличаются только утончением корпуса машинки вол и заглянем есть ли у них отличия внутри Моторы и, да в общем-то, там практически ничего нет. Мотор, плата преобразователя напряжения, ну и кое-какая механика. Итак, сняли крышки, скинули. Кстати говоря, винты здесь не крестовые. Здесь винт у нас под торкс, ну или под звездочку как некоторые говорят. Но можно открутить при желании и... Отвертка с прямым шлицем, но нежелательно. Все-таки торкосовская отвертка, она ну, лучше откручивает, меньше вероятность срыва винта. Итак, как видите, компоновка здесь абсолютно одинаковая. Внешне я никаких отличий не вижу. Все то же самое. Моторы внешне выглядят точно так же. Точно... Также выглядит эта схема, но давайте попробуем найти маркировку какую-нибудь. Честно скажу, я и сам не разбирал еще эти машинки. Давайте ковырнем и посмотрим, что же у нас там внутри. Не стал я полностью разбирать редуктор, просто немножко развернул мотор, он не вынимается при неразобранном редукторе. И давайте посмотрим маркировку. Итак, маркировка на WOL и маркировка на Мозер. Что называется найдите 5 отличий. Маркировка здесь абсолютно одинаковая, исключая вот последние цифры нижняя строка. Это фактически номер партии. Производитель здесь один и тот же. Ну, я, честно говоря, затрудняюсь идентифицировать производителя. Не знаком мне этот логотип. Возможно, кто-то из опытных ремонтников подскажет. Номер мотора один и тот же. Типа размер, ну, понятно, тот же самый. И э, тип мотора 12.45 2821. 28-21. То есть, судя по маркировке наличия индекса 12.45, мотор произведен специально для компании Moser. То есть, они не закупают готовые моторы, какие подвернулись, как, допустим, э, у машинок э, тех же самых э, Chrome Style Moser либо э, Wall Magic Clip, хорошо известных парикмахерам. Они закупают то, что есть. Уже готовые моторы здесь. Моторы разрабатывались специально под машинку. Итак, ну, собственно, главное, что я хотел показать в этом видео, что начинка у двух машинок Moser Max 45 и Wall KM2 внутри все абсолютно одинаково. Немножко отличается форма корпуса и отличаются комплектные ножи. Отличается комплект. Да? А, нож 1 мм идет к Максам и к классам. Напоминаю, выпускается у Мозер точно такая же машинка, но она называется Класс 45. Она отличается только комплектацией. У нее нет в комплекте насадок, и поэтому она стоит практически так же, там плюс-минус, как у М КМ2. У Макс 45 в комплекте идут две насадки 10 и 16 мм. Соответственно, она стоит чуточку подороже. При этом машинки внутри абсолютно одинаковые. У М КМ2, на мой взгляд, чуточку поудобнее хват корпуса чуточку он поизящнее вот в этом месте, где редуктор немножко заузили каким-то чудом это удалось в отличие от мозор стало немножко удобнее поэтому сомневайтесь, что купить да что подвернется под руку дешевле то и покупайте на этом, пожалуй, все будут какие-то вопросы задавайте их в комментариях под видео у нас на YouTube либо вконтакте также напоминаю, что у нас есть интернет-магазин enotpostrigun.ru, в котором представлены эти товары, надеюсь, по хорошей для вас цене. И более подробно расписаны там характеристики и комплектации этих машинок. Также на сайте магазина указаны контакты, так что можете звонить, писать на WhatsApp или Telegram. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.